И добро пожаловать на аккаунт brawl stars ну как я уже смотрел в героев пользе он и сделал супер испытанием нужно сыграть столкновение всех-всех при всех этих бравлеров у нас сейчас 20 из 33 бравлеров А так что давайте каждого из него попробуем вот значит ты будешь нас первым или выбираем столкновение вот такая вот карта можно конечно играть парная или не парная но тут есть кустики так что давайте-ка брать шелли если мы побеждаем то плюс одно очко так до 20 -хо -хо, тут ящиков ящиков очень много очень много бежим так тут один есть леончик они а, это не леончик это у нас булл а он сильный булл сейчас он такой бам мне сделает бам мне сделает я тебя вижу знаю давай давай булл бай бай бай вижу ворон еще мне сейчас убьет получай получай все все побили и все можно уходить блин ворон не отрави меня ё -моё. ворон это да будет очень больно а ворон не заметил черт Бежим эти два нужно спрятаться. Уже девятое место. Ждем. он тут тиммин затимится. Ой-ой-ой. Ждем также. Можно сюда пере... переехать. Так Это... тихо, тихо, там точно кто-то есть. У нас сейчас 8 бравлеров осталось. 7. Можно продвигаться немножко. Немножко тут папа Это Центр! -мо, я таки знал. е моё Нужно прям за не первым местом. Минус один. Ну да, ⁇ ё-моё Ладно, ладно, давайте еще. Че я такое себе. лишь давайте начнем с перскоком. Так по очереди. Вот, блин, знаете, что я бы хотел парная? Блин, блин, блин, хотел бы парная. Стойте, блин. Нет, нет, так нельзя. Я так не хотел. Извините, верните обратно. Фу, вот сюда было бы топчик, да? Топчик сюда идти. Нажимаем. Тихо, тихо аккуратненько. Блин, блин, блин, тут есть у нас деррил. Ага. Как тебя там зовут? Дэрил. А, нет, нет это не Дэрил. Да слабатый. Я знаю, что хочешь. Так, забираем, пошел ко мне. Не-нет, все нормально. Он тимится со мной. Тогда все окей. Леончик. Так, давайте мы стоим. Опа, на. Опа, на, опа, Бо, он сильный игрок. Бой сильный очень но я тоже могу дамаг его принять очень хорошо так что все нормально ух ты ё моё ух ты ё -моё. Леончик хочет со мной поиграться уже 8 бравлеров осталось неужели неужели это будет сложно О -о ох ты ё моё это офигенно офигенно тут на центре прятается Леончик так что будет вообще топчик если мы сейчас его закорулим ну что 6 бравлеров ждем до первого матча Итак, по очереди. Будем получить очки. Значит, мы заняли шестое место. Сейчас мы можем занять пятое местечко. Это будет вообще офигенно. Ой, -мо, Леончик, получай. Вон пошел. Ё-моё, Леон, уйди, пожалуйста. Пятое местечко. О, регенерация пошла, дело. Опа-на, ё-моё. Роза, не надо мне убивать. Роза, иди вон. И Ибо, пошел вон. Я знаю, что тут бомб. Опа-на. Давай еще бомб. Давай троль бомб. Бо, ко мне шел. Пошел ко мне, Бо. Давай, бам, ему. Сейчас мы ему такое сделаем. Давай, давай. Я не хотел бы использовать сабер ульту. Ну что, бо, ты уже в тупике, что ли, да? В тупике, в тупике. Ух ты, -мо! Сейчас бомбу победил меня. Ух ты, -мо, я тоже в тупике. Что? Так ну честно. Эй, нет, ⁇ -мо ⁇ топ-4. но это тоже неплохое место. Шестое, потом 4. Э, вот так вот. Получить 4 купки. Хоть тут везение. 592. Это самая большая мне меня купки за все время. Не не за все время, у меня есть 600. Это L-прима. прима 600. Дальше. Нитам. Куда пойти? Конечно, парная. Нита не сможет сама это тащить. А парное Да, запросто. Ну если сможем победить ух ты ⁇ -мо ⁇ это же лопаточник ⁇ я еще не знаю как тебя зовут только пожалуйста не оставляй меня в беде будем вместе тащить вместе мы друзья конечно получай ⁇ -мо ⁇ помоги чувак сейчас меня могут убить могут убить опана опана опана молодец спасибо большое тебе ну что куда идти Дайте. Вот идем, а сейчас попадет по мне. Попадает по мне. Получай тогда. ⁇ мое, больно. Зря я тут хочу регенерироваться. Блин, чувак, зачем и шел? Я бы хотел кпшки подрегенерировать. Чувак, спаси меня, пожалуйста. ⁇ Ё-моё Опана. У меня было очень мало кп Почему ты не спасаешь, только про себя думаешь? Я вообще... Нет, джентльмен Получаю булл, булл, я защищу одного, нашего, чувака, который нас спасет еще. Ой, ⁇ -мо ⁇ знаете, я завис. Э -э -э, я все понял. Если бы нажимать правую кнопку мышки, она мышка пропадет, да? Но мы будем идти налево. Вот не знаю почему. Тысячи хп, это многовато. Тысячи хп, чего так много, эй -э -э -э. Берегись там, держись, чувак, я тебе помогу. Опа, на прикроем, Прикрою, молодец, что ты так тащишь. Я тебе очень благодарен. Очень-очень. Давай, давай. Нападай на него. Блин, а чего мне тут нападать? Я же думаю, я хороший, а ты как думаешь, ты же хороший. Молодец, молодец. Ну что, ну что, иди сюда, -мо. На, получай. Больно, чувак, мне больно. Помоги, тут мне еще преследуют. А, это медвежонок, значит. Медвежонок. Окей. У меня медвежонок, чувак. Оу, еее. опа она Не попал. Опа-на. Попал. Наверняка. Кто его знает? Конечно, не попал. Ну что, медвежонка? Запускаем медвежонка. Бой, бой, бой. Отлично. Ты красавчик, что прям. Держишься. Ну что, блин, блин. Куда на меня атаку? дерзкую держишь? Я yes! С первым местом. Вместе с напарником. 9 Девять кубков почти большое. получили 9 кубков давайте дальше дальше у нас роза М -м, как думать Подождите, парня Да ладно почему бы нет <свистит> мы все ближняя боя зря взяли да? на конечно по ну ладненько. зря двойную игру сыграли ну ладно, что ж поделать. Блин, мне больно. Чувак, не иди туда, ты сейчас умрешь. А, ну молодец, молодец. Это же МЗ, она слишком слабенькая, если подходить внезапно атаки. Ух ты, -мо, ты попался, чувак! Ты уже попался в нашу гнездочку. Гнездо. Конечно, конечно. Одиннадцатый. У нас одиннадцать кубков. Это просто шикарно. Тут никого. Уходим. Где наш напарник? С кем-то он сражается. А, ясненько. Убивай всех. Давай-давай. Опа-на. Давай, Минус. Отлично. Давай сюда идти. Тут есть один шели. Во. Во. Тут бо у нас есть. У нас уже 10 тысяч кп. У тебя тоже офигенно, значит. Держись, -мо! Нужно МЗ как-то поймать. Держись, я тебе не могу помочь. В этом случае. Если будет так далеко. Держаться. 1800. Блин, зря ты так и шел. Ай, ё-моё, я уже почти чуть не умер. Включаем щит и убиваем одного. Отлично. Я убил два чувака. Ты как там держишься? Все нормально? О, блин, ловушка отбом. Ловушка отбом. Держись там. Они говорят, Блин, они мощные. Нужно их убивать. Ну что ж, поделать. Прячемся. Давай, давай, давай, давай. Давай сделаем вот так вот. Подходим внезапные атаки и вырубаем всех при всех. Опа-опа, я выхожу, я выхожу, да, бой? Выхожу, ё-моё! ё Он попался, попался, блин! Сейчас нас... Ах ты, ё-моё! Знаешь, нас тут разделяют, что же поделать? Давайте направо и налево. Летс гоом, затащим! Молодец, красавчик! Ух ты, ё-моё, Ждем, ждем. куда... Ай, ё-моё, куда дальше идти? Ждем, блин, куда ты идешь? Жди, жди на центре. Здесь давай, чувак, ждем, ждем. Куда пошел? Ух ты, мо ну, ладно, я тут пока рулю Чувак, живи, живи. Я что, должен вся, сам все делать? Ч за нафиг? Эй! -мо! Во! Блин, там пол хп оставалось! Мощно было так, мощно, мощно! Ну, хоть второе место. Плюс кубки. Знаете, мне нравится, мы получаем только плюсики. Эх ты, яма, достижения. Отлично, отлично, собираем достижения. А, дальше, дальше, дальше, тик. Блин, тик. Ладно, давайте тиком. Будь тяжело тиком, но мы сможем. Потом будет 8 бит, тоже тяжело. Ну что, тик? Блин, зачем взяли пчеловодом? Ну ладно, тоже неплохо. Чувак, не тупи. Эй, помоги мне. Помоги, чувак. Я не могу сам затащить. Помоги, чувак. ё-моё! ну почему такой безрассудный, без души. Они говорят, надо их убить первыми, потому что они слишком уж и сильные. Ага, сейчас мы их поймаем. Еще ну что, давай. -ка. опана, Опа, на нее опана. Кидаем, кидаем. Кубки. Опа, на. Ко мне, чувак. Пчеловод. Иди ко мне, е да не бойся, мы будем вместе. Ох ты, ё-моё. Знай пошел один чувак. Ё-моё, мы разделились, это была плохая идея. Пчелка, ты меня слышишь? Эй, что делаешь? Подумай, пожалуйста, что ж ты делаешь. Ах ты, ё-моё. Он вообще умеет играть? Да, умеет, но только безрассудно. Эх, ладно, первое место мы не займем, Это уже очевидно. А, тут тоже Тик. Привет, Тик. Пости, можно? Пости, Тик. -мо, такая вот. Кинул у меня. больным. Атакаем. Давайте, давайте. Нати, запускай. Блин, меня убили. Чёлка, что делать? Ладно. Ясно, он только боится играть. Он не хочет на полную силу играть. Просто игнор. Ах ты, игнорщик емой держись там убивай всех всех всех и собирай нам кристаллы ну тоже какая-то поезда Давай, убивай сам ты с тобой бы не хотел я знаю что ты в количествах не побеждаешь но все-таки можно и поиграться блин чувак помоги мне мало кп регенерация е мо чувак помоги мне меня убили пчелкам да блин она хоть понимает как играть эй то есть ты с ним лучше будешь чем со мной да? ясно с тобой ясно с тобой кидаешь меня все зачем кидать ей вот обратно а вот чем дело какая тактика твоя ясника ясника идем и запускаем Давай, пчелка. его это как так понимать первое место я думаю мы второй займем это тоже классно после большой. будет скоро 17 ранг. Ну что, дальше, Макс. Куда его подходить? За кого играть? А, давайте одиночно. Макс может поставить за себя, но, блин, хотел бы парня, точно. За парная бы. Жаль, что я одиночно выбрал. Так будет сложнее. Сложнее. Сложнее. Опа, опа, никого не вижу. Собираем, собираем. Блин, тут у нас один чувак. Отдает нам кубки. И может меня убить. Что ты делаешь, чувак? Давай, мира. Ух ты, -мо! сейчас себе, хп. Тихо, тихо там. 8 бит, 8 бит. Стойте. А, мне, можно, нет. Жаль, очень жаль. Тора. О, привет тебе. Дерьо, опа, на. Привет тебе тоже. Ну что, Дэрио, давай, иди ко мне. Ух ты, -мо, давай тебя еще заберу. Это да, -мо. Давайте сражайтесь, хочу посмотреть на бой. Давай. Я туда, ты сюда, окей, бро? Давай, давай, давай, поймаем, поймаем одного. Думаю... Блин, что ты делаешь? Скорость. Опа, опа, опа, на. Блин, как на автомате как-то не классно очень играть. Да, все очень классно. Есть! Пятое местечко! Есть! Уже пятое, уже получше. Вот, банка. Давайте к ней банки. К банке. Бегом, бегом, бегом. Блин, как-то я косой, как-то я не умею играть, а он сейчас меня поймает. Бегом! Блин, я баночку оставил! Черт! Сейчас он поймает баночку мою. Давай, 8 бит крыса! Ну хоть 5 местечко. Блин, так тяжело, что ли? две кубки тоже можно подзаработать по таким темпам. Ну что, дальше про... после Макса Джейс. Парно, конечно, парно. Парная, парная, парная. Ну что ж, давайте. Лайк, подписка на канал. Чтобы просто не пропустить еще на видеоролики. Ну что, давай-ка. Пенним. Мы затащим, если попытайся. Давай, давай, идем. как ты можешь промахнуться? Вот не понимаю. Ааа, ясненько. Давай ты, давай ты. Я тоже коплю. Ты, ё-моё, Я вс прям это сделал. Знаешь что, давай к этому чуваку идти. Опа-опа-на! Расстрел. Отлично. Ждем. Тут можно тут тоже пособирать. Ну, хоть там он не убивает всех. Хоть он там живет или умирает. Как думаете, спасать нашего дружка? Понял, он нормальный. Он умеет играть. Ну что, давай-ка. Принимай менять. Меня давай. Давай его хватим. Давай, тащи, тащи, пенни. Идмо. Попался. Есть. Плюс еще одна баночка. Конечно. Может так затащить. Ну что, ух ты, -мо, коль! О -о -о -о. Это вообще было классно. Челка-пчеловод, она любит мед, конечно. Эй, ты где там? Кого там троллишь? А, вот кого. собирание уже всех видео команды. Они такие себе. Если бы челку еще за тролли, было бы вообще клево. Блин, чувак, сейчас меня могут убить. Есть! Мы это сделали. Давай-давай, принимай бой. Принимай бой! Блин, как будто мало КП. Иди ко мне, у меня есть ульта. Ну, конечно, он знает. Блин, чувак, куда ты идешь? На смерть, что ли? Хочешь я погубить? Что ты делаешь? Балбаны, что ж ты делаешь? Что ты? Не думаешь головой, ё-моё. Думай головой. Хотя бы. Сначала. Ну что, давай-ка. Ставим нашу кушечку. 8400 кт, у тебя будет оборонять, если будешь умным чебаком. А если нет, то зачем тебе? Смысл я выбирать? Офигенно! Я не знал, что за Джейси можно затащить плюс 9 кубков. Тоже неплохо, отлично. Кого там дальше? Бул. А Бул одиночно подходит на 100%. цели было минус 1. Это самый низкий балл. Пока, у нас. Бул не подведим. Ты не хочешь проиграть тоже Шелли? Не проиграй. Раз, два, три. Отлично. Намайк, Динамайк, спокойствие, спокойствие, Алпана. Намайк, Больно, Динамайк, больно. Ты знаешь, что это больно. Все, все, все, я тебе забрал баночку. Можешь идти спокойно домой себе. Булайсти. Ё-моё, твои же магнитолы. Я и знал, что будет минус скупки. Я таки знал. А, Тима. Эх, минус 6. Это как-то уже первое место по минус кубкам. 50. блин, дело плохо. Э, Подождите-ка, можно быть парная? О, давайте-ка, парная или на парный бой. Хоть там получше кубки. А то минус кубки получаем. Комиссию. Давайте сюда по прямо идем. Блин, буллы. Зачем ты взял буллы, вот не пойму. Отлично! Конечно! Шелли здесь, можно шелли тут потроллить. что, давай-ка. Капан, не бойся, я тут возьму. Если получится. тихо тихо тихо Есть! а, -а, -а помоги! Помоги мне, а -а, Бул. Давай-давай, опа-на, собирай. это тоже мало хп но я тоже пытаюсь, блин, Шелина нас тут троллит? А пошла она вон, ё моё, она сейчас может нас убить еще блин, это все знает, все нас тут мид знает. ё моё, это было опасно, рико рикошет зачем ты это делаешь? эй, Динамайк, блин, берегись! а я что буду делать? танцевать что ли перед ними? да сейчас, эй, помоги что мне! Бол. Ладно, буду тоже прятаться, конечно. Ух ты, мое Ой, мне все свернуло. Что там делать нужно? А, 15 секунд, мы умираем. Блин, тут шеля хочет меня убить. Ну, давай-ка, подходи ко мне. А, -а ульту на копье. Боится меня все-таки. Боится. Ух ты, е-мое. на шели. Опа, на, опа, на. Иди ко мне, ё-моё. Ладно, ладно, я передумал, блин. Бу, думай головой, спасай ситуацию. Ну почему ты тоже крыса? Почему так любите? Эй, ну ответь же мне. 5, 4, три 2, один, я тот уже. Блин, прикашет, не забрался. Иди на майк вместе с ним. Ну что, вперед? Они сейчас будут уходить, уходить. Конечно, блин, где дрянь, Конечно. Ну что, умираем? Все, именно ты за твою. Трусливость в мы, мы проиграли. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, дай мне еще жизнь. Просто молодец, конечно. Постарался, то да. Сок там тех, -мо! Ну, коль топ-2 за ним, тоже неплохо. Ну, у них столько панок. Что тяжело? Ну что, альтримов, качнули тебя? <laughs> На 7 кубков, это конечно. Безумно, безумно. Эй, Примо, Коль блин этот кольт а, ну давайте-ка за кольта сейчас проиграю кубки и все будет плохо вот вообще плохо мне такое а, давай помоги мне пчелкам а Спасибо большое так вот динамайк ух ты -мо, сколько тут друзей у нас появились помоги динамайк э -э, пчелка нет, что ли? Нет, да, нет, да, нет. Ясно, с тобой. Мы только в минус пошли. Было 15 ранг, стал почти 14. -й. Вот не знаю, зачем тебя с тобой брать, еще э, уже как-то заканчивается бравлеры. Давайте возьмем любых браулеров теперь. Если будет очень много лайков, то мы продолжим. Да, то вот такое вот. 8 вид. И комментарии напишите, чтобы было интересно узнать про ваше мнение. Ну, давай-ка, давай-ка. Ох ты, я 8 бит. Есть. А, у нас тут меньше хуги, так что будет просто легкотня, конечно. Собираем здесь. Конечно, лучше бы где-то ульту, так было бы офигеть, как круто. Давай собирай сам, -мо Я же не могу тебе целый день помогать. Это 8 бит, а он тут тащит свое время. Он танк, ведущий. И славим. Нет. Опа, ну получай, отлично. Победа, столкновение с кем там? Ты Ну что, будешь что-то тормозишь, а? Давай-давай-давай. Помогу тебе. Давай-давай-давай. Деррия убивай. Блин, даже он не убил. Вот жаль. Как так понимать, не? Блин, сейчас меня поймает, черт! Блин, мало копь у меня. Блин, ну чё ты так не спаунишь? Я сам не смогу заточить, я же танк. Ты ж поймет, я же танк. 8 кубков. А, все, он отв отв отвлекается крестиком. То есть я отменил игру. Ну что ж, давайте динамайком. Динамайк в парную битву. Будем вместе помогать одному одному. Возможно, что он покажет мне секретную свою любимую тактику. Давайте-ка. Ох ты, Динамайк. Кактус, вот это мощно. Кактус вместе с нами как-то мощно. Давай-ка, блин, кактус, тащи сам. Как-то я уже не хочу тащить. Они будут к нам еще идти. Кактус, не тупим. Блин, что ж ты делаешь, кактус, мелкий? Зачем так предавать друзей, а? Зачем так делать? А кактус блин, а ну ладно всем за просмотр. Блэд нас победил, кактус такой себе нам нужен. Если где продолжение только продолжение то конечно ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. У нас тысяч кубков, также есть клуб открытый. Конечно некоторые уходит И всем удачи, да и всем пока.